Эх, крайняя итерация, друзья! Оп! Погнали! Оп! Хе -хе -хе Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Мы на аэродроме. И как вы думаете, что мы сейчас будем делать? Естественно, конечно, летать. Только вопрос на чем? Мы будем летать на электрической лебедке. Так, Сейчас попробуем затянуться на параплане. Максим, ты готов а, крепить кронштейн? Ты батарею, Серега, включил? Угу. Сережа включил батарейку. Батарейку мы полностью зарядили. Работает зарядничек. На батарейке напряжение потихонечку растет. И вдвойне приятно, что все это заряжается от солнца. У меня на крыше установлены вот такие солнечные панели класса стекло-стекло. производителях вот такая фирма не литовская Solitex. Панели действительно очень качественные, за что им огромное спасибо. И даже дровяной сарай у нас, как вы видите, под солнечными панелями. Трова это на хранение углерод. То есть то, что солнцем освещалось, поглотило углерод из воздуха, выросло и.. Сгорит, выделит углерод, который опять деревья поглотят. И, в общем, это бесконечный цикл. А Вот так замечательно горят э, дрова в камине. Вот двойное стекло, оно опять же гильотинное. Можно шашлыки жарить, все что угодно. Там сверху в камине тепловые трубки специальные. У него кожух весь с водой, но обязательно шамотом облицован, чтобы все было замечательно. И все это отапливает весь дом, загружая сейчас энергию. В бак 750 литров и радиаторы, вода горячая и так далее. В ту погоду, когда нет солнца, например, в такую. Видите, идет дождь, но при этом вырабатывается, кстати, достаточно большое количество электроэнергии, даже при полностью пасмурном небе. Наша котельная. И смотрим сейчас, сколько у нас. Так вы видите, друзья, 873 ватта сейчас вырабатывает наша электростанция солнечная. Ну, сейчас середина дня, то есть... Ну, не киловатт, но 0,8 киловатта мы имеем в дождь. Самое интересное, что в этот же дождь идет зарядка 750-литрового бака от солнечных вакуумных трубок. Почти 3,5 киловатта вырабатывает сейчас солнечная электростанция. Вы видите цифры. 14 ампер идет в сеть ну, не, домашнюю. И сейчас заряжается не только батарейка лебедки, но и вот заряжается батарейка, которая питает весь дом. Это инвертор, который питает весь дом. Так, вкратце, если хотите, могу вам сделать потом ролик, как у меня все работает. Это тепловой насос, который сейчас э, отапливает теплые полы в доме, до сих пор работает. Все на солнечной энергии. Массив панелю, панели мощностью где-то 6 киловатт, теоретическая. Вы видели 3,5, это утро, солнце вот под таким углом к горизонту. Днем будет ну, 4-5 и КПД очень сильно падает панели при нагреве солнцем. Поэтому самое интересное, что максимум выработки идет зимой. Вот где-то в районе февраля месяца, когда холодно и... и много солнца. Ну посмотри, ровно кронштейн стоит. Тусечка, посмотри, ровно. Вроде как ровно. Держи ключ и крути. Смотри, только вот, вот так вот раз. Ага, и по часовой стрелке. Mm -hmm. вы, вот так. Оп, тяни, толкай вниз, рычаг. Молодец, Макс. Хорошо. Маш кряхтит. И тяни вверх. Оп, молодец. Отлично, Макс. Теперь папа еще дотянет, хорошо? Yeah. Молодец, спасибо. Ну что, Макс, ты первый в твоей жизни испытания. Ты первый, первый кто прикрутил этот фаркоп. Сейчас затягивает папа со всей силы какой у него есть будем надеяться что эта штука выдержит кирилл обещал что выдержит Эп. жена одной рукой накинула ну мы, мы, это была изначальная идея что жена одной рукой а потом она трансформировалась ну, согласись не очень-то сложно нет ну и расчет, что два человека будет. О, все, есть. А и это... теперь вот эти штуки нужно... Да они же эксцентрики Их нужно просто... Да, вот и так вот. вот так. Не, подожди, наверное, вот так, как я, смотри. Какая а ты некрасиво сделал, у тебя куда-то раком все торчит. Сделай, как Зато я. Зато удобно. Нет, должно быть красиво. А, а У потом... нас должна быть фотография. Ах, Слушай, и что, и все, да. что ли? Волнуюсь я. Да. Во весь очкуешь. Одно дело... Как это, лебедки делать, а другое дело самому на них летать. Это да, да, да. две, да, больш, две вот большие это разницы. Хорошо, когда у тебя есть испытатели. Серег, да, я насколько да. понимаю, вот эта кнопка красная, это рубить трос, но да. у тебя тоже есть на телефоне. Она такая. не красная, но это она красная, там присутствует. С да. зеленым свистком. Да, на которую всем в первую очередь хочется нажать. Ну, слушайте, ну давайте подключимся Давай. к лебедке уже. Подключайся. Что Провод спокойно выходит через заднюю дверь, аккуратно пойдет, и вот на все четыре разъема он прицеплен идея лебедка готова к работе. Экрана так, здесь крепко. Давай побрымкаем. Но ну, если тянуть, что называется, тандем, то нужно, конечно, отсюда делать оттяжки на вот эти петли дверей, например. Или если у вас есть багажник, на багажник. Так, на всякий случай. А так одноместный параплан, такой даже толстый, как я, вполне себе должна эта лебедка вытащить. Да, Серег, как ты думаешь, вытащит? Так куда он денется? Я думаю, все. что планер забуксируем. Самое главное, друзья, в полетах, это правильная обувь. Потому что огромное количество травм получено тем, что люди не используют правильную обувь для парапланов. Летают в всяких кроссовочках, тапочках, кедиках. И потом, когда случается, может быть, даже не совсем нештатная ситуация, а чуть-чуть нештатная, они понимают, что они в ботиночках, перестраховываются, как-то не так ставят ногу, и в итоге... Ее бабах -бах, бах ломают. Сколько лет этим ботиночкам. Куда это он поехал? Может, лучше все-таки с травы, а не с полосы? Мой полосы. тебе совет. А? Мой тебе совет. Стартуй лучше с земли, а не с асфальта. Почему? Ну, потому что споткнешься, так хотя бы поиспачкаешься, а так сотрешься. Ладно, нормально. Красиво зато будет. эпично, да. Я же, же обеоносец. А -а -а. Параплан – это праздник, который всегда с собой. Я летаю на данный момент на параплане фирмы моей любимой Sky Country, Подвеска Vector, такая олдскульная, красивая, сидячая. То есть не вот эти коконы-шмоконы. Не люблю я такое, а настоящее Как... как... Лежачий? Не, не люблю. А, ну, вот. люблю. а параплан у меня кутер 2 насколько я помню. Надо сейчас посмотреть. <свят> я уже на нем летал, шабра, мне очень понравилось. И большой привет, огромное спасибо и большой привет моим друзьям, которые раньше шили парапланы в Харькове, но в данный момент эвакуированы в Западную Украину и налаживают производство на новом месте. Их фабрика... Сами знаете, что случается сейчас под Харьковом. Макс, тоже, тоже встань, два пальца надо показать, вот так. Ты уверен? А как? Вот так? Макс, Вот так. Вот так? Или вот так? Нет, вот так. Пушка, сделай фотографию. Ты же смотрел этого Черчилля, по-моему, да? Ну да. Где он перепутал, и не в ту сторону показал, а вместо Виктори показал им... Эх, а должны были Максу пошить подвесочку, и даже пошили. Если она не потерялась при эвакуации... Максику придет тандемная подвеска с надписью «Максим». Да. О. Скажи дяде Володе и дяде Лёше спасибо да. заранее. Спасибо. Дядя Володя и дядя Лёша, сил вам. Спасибо. Все будет что, взлетаем точно? Да. Давайте уже кого-нибудь запустим. Ну, начинается. Ты же сам говорил, что спешка нужна только для ловли блох. К... к суету, от этого самого от умеренного ускорения надо отличать. Друзья, хорошая новость. Прилетел наш самолет-буксировщик. Сейчас он приземлится, потому что мы его ждали. Он летал в город Габ, и пока он э, не прилетел, было бы опасно взлетать на лебедке на аэродроме. Не на посадку он заходит. Не, садится, он не на посадку он заходит. Вот хулиган. Не, не <laughs> Наш да человек. Кольте огонь. Это мой друг за рулем. Да, да, да, да, да. А он еще кружок даст, интересно? Даст, даст. Я, я тогда тоже сниму еще. Сапчек шел, как Ушел. же хорошо, что я включил камеру. Красиво приземлился. Молодец и рулит. Оп, ну так красиво. Ну, окей. окей, можно быть. Давай я буду снимать. Не, Максичка, я пока поснимаю. Да. да! Нет. Да, готов, можешь ехать. Я, по крайней мере, упираюсь. Снимай, как она уезжает. Если что, я готов отцепиться. А, вас, да. Друзья, сапожник без сапог, видите, нет у меня, как жена подарить обещала 1 мая, 8, марта. <laughs> До 8 марта, да. да Лечу да. я с прибором на Витер н совершенно под Оуди-Н. Потрясающий прибор, я на нем много полетал на планере, и вот, собственно, сейчас я буду летать с ним... 20 метров слышно. Вариометр. А как он знает, что 20 метров? Принято. А как ты об этом узнал? Да, у меня счетчик есть. Мы, мы наконец-то узнаем, какая длина полосы. 400 метров. 400 принято. Сколько? 100-900. Ну, 60 на километр. Ой, друзья, волнуюсь я. Я считаю, что стартовать с асфальта вселенская глупость но вы понимаете, что я по-другому не могу я же привык к тому, что я стартую с асфальта на планере и хочу, чтобы эта буксировка была не знаю, вошла в легенды Ху, я готов а, Серег, ну пилот да. готов? Макс, отходите с Максом, может стропами зацепить отходите в сторону Пробую. Я лечу. Фу, все, друзья, уселся. Все нормально. 60 килограмм. А сколько же у меня на волеометре? поверный навитер 46 метров в секунду друзья 4.3 отлично ну давай сразу ступеньку времени больше не будет хорошо приготовились по каранде. делаем ступеньку. И начинаю разматывать трос. Фу полный стиль. Лечу медленно, друзья. Чтобы вы понимали, на как мне страшно, посмотрите, во-первых, дрожат руки, во-вторых, я над планерным аэродромом лечу, выматываю трос. Вот вместо старта мое. Снижение полтора метра в секунду. Но я над планерами сейчас буду разворачиваться. Отлично! Супер! Просто бомба! Фу! Ну, что я могу сказать по ощущениям, на, когда разворачивается? Есть легкий-легкий такой маленький, пару килограмм, пум! Такой не даже, а папа, легчайший. Папа, и все, и дальше опять все хорошо. Да, Максик, папа летает. Папа я разматывает трос. Тебя! Работает с размотчиком. Я летишь. Да, да, я обратно, Максик, приземлюсь, конечно. Сейчас мы немножечко затянемся повыше с дядей и приземлюсь обратно. Лечу, разворачиваться буду. Вот. Я, видите, не могу дальше улететь за планера. что Боюсь, если вдруг, не дай бог, что-то с тросом, чтобы не попилить ничего. Ну, над ними выйду, развернусь, еще сделаю одну операцию. Снижение, чтобы вы видели, вот, 1,6 метров в секунду, то есть чуть-чуть больше, чем обычно на параплане, совершенно не критично. Я над речкой, сейчас буду разворачиваться. Но с этой технологией можно жить И главное, что штиль Полный штиль Хочешь, я тебе килограмм, могу 70 Ну да, 70, нормально будет 70 кричи 5 метров в секунду 5,2 4,8, 4,7 4,8 Нормально совершенно, нормально Команда «Невитер», спасибо за прибор огромное! Ребята из «Скайкантри», огромное спасибо вам за этот параплан и подвеску! Поднимаю, мечтаю, чтобы скорее закончилась война, которая выгнала из родного дома в Харькове. Ну-ка, смотрим, как... Лед как парашютик, давайте... О, гляньте, как она лихо мотает парашютик. И тут важно, чтобы этот парашютик не остался... Как его зовут? никуда не упал, ни на какие дороги, ни на что остальное. Мотает она его хорошо. О, Сереге понравилось. Друзья, ну я счастлив, что я могу сказать. Я счастлив, потому что... Потрясающий совершенно аппарат. Кирилл, в респект уважуха. Я рад, что мы начали работать... Сколько? Год 4 назад. Просто потрясающе. И вместе сделали такую машину. Обалденную. С которой можно стартовать. И вот сейчас впереди склон, да. Я могу к склону подлететь. И летать прекрасно. В восходящих потоках. Может дома в огород приземлиться? Там камеры нет. А, черт. Камеры нет, друзья. Вот наш аэродром. Вот тень моего планера. Фу, планера парапланер. А, полоса, получается, у нас Серега размотал ровно километр троса. Сюда. Вот он, кстати, уже уже на автобусе мучиться в обратную сторону. Здесь карьер. А, вот на этом холме живет восходящий поток. То есть, по идее, если бы я затянулся днем, а не рано утром, то я могу найти восходящий поток и вообще набирать. Вот колдун у нас, видите, э -э ветер у нас западный, ну, не сильный запад. Серега мчится по полю. Оп, я полечу поближе к старту, там буду поближе к планировочкам приземляться, красивым нашим. Никаких огей я в воздухе делать не буду, друзья. Полет испытательный, я человек дисциплинированный, пилот осторожный бам -барам -барам. что я могу сказать, ощущение у меня, наверное, какой-то выполненной миссии, что ли, когда что-то получилось, хочется сказать, ю-ху, просто выйти от восторга и радоваться, первые пузыри какие-то пошли потихонечку, Туся, какой ветер на посадке? Ох как, а вот над карьером-то подтрякивает чуть-чуть, как бы, такое ощущение, что меня тут придерживают везде. Сейчас раз, пузырь зацепить и на маршрутнике. Перегоняешься, все, я классически Я классический заход восьмеркой выполняю. Чего ты там? Прилетаешь, Меня качает. Пошла первая термичка. Меня вон вниз не опускает, друзья. Держит на краю поля. Так, надо так, чтобы солнце на меня не светило. Чтобы был красивый ангар и планера. И можно даже на крышу колизон приземлиться. Ой, блядь, тут же лэп. А, но она в другое место идет. Она вниз идет. Ну как, ты, ты видел, как я полетал? Да, да. Вот так, раз-раз, да? да? В разные Все стороны. Ура! Ура! Ну, слушайте, даже лучше, чем я ожидал. Серега, Серега, тебе понравилось на этой лебедке? Она не ревет, не шумит, там что-то крутит, прикольно. Слушай, но главное, что она еще и, ну, не знаю, удобная. Удобная. То есть, насколько он был скептически настроен вчера, настолько, мне кажется, скептически не настроен сегодня, да, Макс? Фух. А, клевантус. Клевантус. Сколько ты в итоге? Кажется, Слушай, а я забыл. Я забыл поверить. <свист> <Папань>. <свист> ну ладно, трек-то записан. Трек записан, да. <плевит> У нас есть рация на авиационной частоте. 123.5. Частота нашего аэродрома. Побежала туся, хорошо. Небольшая завязочка справа туся потрясешь потом. А, все, расправилась завязочка. Хорошо, набирай. <реклама> Эх, крайняя итерация, друзья. Оп! Погнали. Оп! Хе -хе -хе Отцепка. <реклама> вот как красиво вокруг. Посмотрите да я проверяю какой ветер сейчас делаю спираль И, по идее в спирали должно определить мой ветер я затянулся до лепестдке на тысячу где-то может 1100 метров посмотрите как красиво вокруг -у -у -у. <с> мои ботинки на высоте 1000 метров над всеми горами вокруг идет дождь грозы и так далее а я тут летаю <свист> <свист> класс э -э скажу что это счастье наверное вот так вот взять иметь возможность затянуться и полетать друзья, мой новитер верный сигнализирует, что я в наборе стою 0.9-0.8 метров в секунду не сильно, но при таком затянутом небе Вы сами понимаете, что это достижение Главное, чтобы достижение в грозу не превратилось Оп. Друзья, ну разве это не кайф? Посмотрите, над родным домом Мой дом, вот он Сейчас ногой покажу Вот, с солнечными панелями Две панельки, одна солнечная, другая тепловая Сейчас, один точек скручу Оп, погнали! Пью! О! Вот это уже глубокая. Пью! Ну такая! Лениво-глубокая спираль! Потому что совсем глубокую я не хочу! Параплан незнакомый, до земли немного и в общем-то мне еще надо высоты долететь! О, а я вперед-то не лечу! Хе-хе! Друзья, в какой то веке поснимаем вам наш городок! С малых высот, потому что на плане свестишь, все быстро происходит. Вот где мы живем, такой небольшой городочек, называется Лоботи-Манселион. Городочек уютный, замечательный. Видите, нет проводов нигде. Заслуга нашего мэра, что все провода убрал под землю. Видите, нету проводов, Кабели везде под землей. И от этого город выглядит просто более чем прилично очень красиво, можно кстати было бы на склон сейчас пойти вот на этот попарить киньте в меня камнем, я сесть не могу не получается у меня приземлиться вниз не идет параплан очень хороший параплан SkyCountry Scooter 2 ну а вот как садишь, камнем и кинем во, на месте стою, друзья, почти сейчас я получу люлей от этого самого от ротора, который впереди вот надо немножко от асфальта убраться если падать на что-то мягкое Папа. Смотри, на дорогу не сядь. Папа. Оп. Туся, тут ротор Меня колбасит шокердык Тут же ротор от перегиба Ну, вы куда меня звонили на посадку? Многократно тренированы, спасают меня. Макся! Макся! <свес> <Маша. свес> ну что ж, миссия наша завершена. Мы испытали лебедку. Мы испытали лебедку. Лебедку испытали, да. Лебедку. До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. <свес> Давайте ответ. Пока-пока. <Ура>. Пока-пока. <свес> <свес> Ой. Сейчас я эту штуку прикручу, вы можете ехать. Вот этот.